Вот на этой штуке очень удобно снимать зажимы с шеи, когда ты приходишь к мануальному терапевту, тебе там все хрустят, но самостоятельно сделать это невозможно, потому что мышцы зажаты, их нужно вначале хорошенько размассировать, потренировать, и потом только там она может как-то где-то и освободиться, но самому это делать, мне кажется, опасно. Когда висишь под собственной тяжестью, мышцы расслабляются и шея расправляется, и ты прям слышишь, слышишь, как вот эти вакуумные замки уходят и освобождается вот это все пространство, как у гуся становится шея, вот такая расслабленная, и мозг уже отдыхает, это ни с чем не сравнимо